Всем привет! Когда ты готов на все, чтобы выразить свою любовь к младшему брату? Для того чтобы проверить работу строителей, достаточно пригласить одного паркурщика. завел детей для того, чтобы они о тебе заботились. Когда ты первый раз решил пойти на дело, но удача оказалась не на твоей стороне. Кажется эти парни только что изобрели новый вид спорта. Похоже это самый быстрый способ зарядить электромобиль, когда ты не ищешь легких путей. Кажется этот приятель больше никогда не вернется в свой дом. Похоже, что этот приятель только что побил мировой рекорд по задержке дыхания. из нас хотели бы оказаться на месте этого приятеля? Похоже что эти волонтеры решили помочь Баллону сбежать на свободу. Самое главное в жизни – это то, чтобы всегда был тот, кто сможет тебя поддержать в трудную минуту. И как потом объяснить родителям, что куртку у тебя отобрал шлагбаум? Этот приятель должен был доставить муку на хлебозавод, но вместо этого зима пришла на улицы раньше времени. Этой камере наблюдения удалось заснять семейство манулов в дикой природе. Похоже, что в каждой компании есть такой друг. Покойствию этого парня можно только позавидовать. Кажется, этот парень годами искал себе достойного соперника. И все-таки ему это удалось. Никто не откажется от бесплатного обеда. Так вот как Optimus Prime вербует новых солдат в ряды автоботов. Похоже что на этом видео кто-то использует чит-коды из GTA в реальной жизни. Ходят слухи, что он до сих пор пытается найти свою кепку. Парни, берите на заметку, как можно легко найти себе вторую половинку. Вот почему оставлять свои вещи на полу плохая идея. Интересно, зачем муравьям понадобилось это письмо? Похоже, что эта лапша оказалась чересчур острой. Этот приятель знает, как привлечь клиентов в отцовский магазин. Если бы он закрыл ворота, то эффект, наверное, был бы намного лучше, чем он вычерпывал воду совком. Похоже, что оставлять освежитель воздуха в жаркий день в машине не очень хорошая идея. Видимо, Кракену как-то удалось адаптироваться под нашу жизнь. Похоже, что единственное правило в этом магазине это доверие. Даже у собак есть такой друг. Похоже, что эта корова просто искала новых клиентов для своего молока. My old friend. Кажется кто-то заведет себе нового кота. Пиши в комментариях если смог сосчитать сколько человек из нее вышло. когда заказал себе новый телефон и ждешь уже месяц когда тебе его привезут.